Доброго вечера, семья. Я записываю это короткое информативное видео с целью поделиться с вами обо всем, что происходило за эти дни. Как вы знаете, уже прошло больше 48 часов после жалобы, которая была подана на меня через платформу Twitter. Я понимаю, что есть много запутанных людей, потому что это повлияло не только на моё комьюнити, а также вышло за ее границы больше, чем этого хотелось. Ясно, что такая непредсказуемая ситуация повлияла на меня как публичное лицо, что является причиной того, что я сейчас делюсь этой публичной информацией. Добравшись до данного момента, я хочу донести до вас настоящую ситуацию. На данный момент я собираю доказательства для того, чтобы составить заявление на ту всю клевету и оскорбления, которые были сказаны в мою сторону. Нам нужен этот твердый и документированный фундамент, чтобы опровергнуть их всех. Я полностью уверен в том, что все выйдет хорошо, потому что комментарии в социальных сетях про меня как публичное лицо не имеют никакой фундаментальной базы. С моей профессиональной стороны я продолжу создавать и загружать видеоролики на эту платформу, пока я уделяю часть моего времени для решения этой проблемы. Как вы знаете, я не тот человек, которому нравятся споры, и на моем канале нет такого рода контента. Поэтому после этого информативного видео я оставлю все в руках профессионалов. Я благодарю мою семью и вам, моему комьюнити и моим близким друзьям за то, что они переживали за меня и верили. Тем, которые прожили часть вашей жизни со мной и знаете меня по-настоящему, я надеюсь вернуться как можно скорее в старую норму и ритм канала. Я верю в то, что очень скоро все это решится. Всем спасибо за вашу поддержку, берегите себя и до связи.